Всем привет, ребят! У микрофона Антон Ларин. Я знаю, как вы любите разные модели машин, и сегодня специально для вас я нашел самые детализированные и дорогие машины, которые, я уверен, вам точно понравятся. Ну а перед просмотром ролика буду благодарен, если вы мне накидаете лайков, и обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, а также жмякайте в колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе моих видео. А теперь присаживаемся поудобнее, не забываем, что в конце видео у нас конкурс на 1000 рублей, и начинаем!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 Впервые в газетах имя Супра появилось в далеком 1978 году. Так назвали премиальную версию популярнейшего на тот момент купе Toyota Celica, которая была оснащено шестицилиндровым двигателем. За 25 лет производство Супра превратилось в самый настоящий спортивный автомобиль. На ваших экранах модель именно четвертого поколения Супра, которая, можно сказать, была создана с чистого листа. Новая Супра A80 оказалась не только короче и ниже своей предыдущей модели, но и весело ощутимо меньше. Обширное применение алюминия, вместе с нестандартными решениями помогли скинуть свыше 100 килограмм массы автомобиля. Полностью поменялся дизайнерский концепт. Плавные и в то же время агрессивные линии кузова A80 сразу притягивали взгляды зрителей. А главным дополнением украшением стало наличие трехлитрового шестицилиндрового двигателя серии 2JZ. До 100 км в час такая супра могла долететь всего за 4,9 секунд. Следующей моделью в моем выпуске станет «Бентли».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 Так, такс далее у нас еще одна очень прикольная машинка но в то же время она очень старая Итак, это все та же модель машины эта машинка сделана в ретро стиле это красно-черная раскраска только подчеркивает красоту этой машинки она сделана ну очень детализировано каждый проводок каждая ручка стекла и еще море деталей очень круто проработаны она также умеет заводиться и реагирует на газ и тормоз повышая обороты двигателя когда нажимаешь на педаль газа в этой машине все есть даже запаска в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 Перед нами как раз представитель золотой эпохи Лады, который являлся лидером продаж на российском рынке среди легковушек. Модель машинки имеет минималистичный внешний вид, неброски окрас и крутую детализацию, позволяющую окунуться в атмосферу начала 21 века сполна. «Стройки – это все скучно и неинтересно», – скажут некоторые люди. «Это их мнение, и они вправе оставаться при нем». Поэтому для таких ребят я добавил в выпуск вот этот военный транспорт. Он представляет собой крутецкий грузовик, выполненный в стандартной расцветке подобных американских машин. Ездит такое чудо на шести колесах, имеет неописуемую крутую амортизацию и высоченную подвеску. Также, что немаловажно, машина может выпускать дым, который супер круто вписывается в любую игру. Кроме того, несмотря на свои большие габариты и крутые фишки, грузовик может разгоняться, вы только прикиньте, до 25 км в час.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 Самая обычная тачка на пульте управления, которая, как ни странно, берет своим видом. Таким вот хулиганским, таким потрепанным и неопрятным. А это трак-шоссейник, который получил очень красивый, сдержанный и элегантный бежевый окрас, а также был щедро наделен скоростными возможностями. Управляется такая машинка на не менее лакшери пульте, где можно заметить море всяких настроек и контроллеров. На нем даже информация о машине в лайф-режиме показывается. Настолько тут все круто! При желании тачку можно поставить на буксировку и погазовать на месте, при этом наблюдая за прокручивающимися колесами. Ну чем не идеальный коллекционный вариант для видного места? У трака имеется подсветка как в реальной машине, то есть передние и задние фонари вместе со всякими иными мигалками, а также опции езды назад и гудок. Я понял, создатель взял, уменьшил реальную тачку и показывает ее нам, иначе я не могу это объяснить.